На продажном Московской области завершена процедура банкротства в отношении жителя города Королёв Московской области. Особенностью данной процедуры явилось то, что супруга данного гражданина также была признана банкротом. Финансовым управляющим процедуре банкротства супруги нашего гражданина была признана действительная сделка договор купли-продажи земельного участка, который составлял на тот момент общую совместную собственность супруги и нашего гражданина соответственно. В результате проведения торгов не нашлось покупателя на данный земельный участок кредиторам уже данный земельный участок также оказался не нужен и в соответствии с законом ценность управляющий был обязан передать земельный участок обратно в собственность супругов, в том числе и нашего гражданина. По прошествии процедуры долги перед кредиторами в полном объеме с него списаны а также в его собственность остался земельный участок. Опирайтесь на нас, ваша юридическая компания Русская опора.